Всем привет, меня зовут Иван, вы на канале Макил. Продолжается серия Assassin's Creed, первая часть. Мы прошли уже с вами три города. В плане в каждом городе по одному району. Мы были в Акре, были в Иерусалиме и в Дамаске. Сегодня продолжим, посмотрим, что там дальше. Поехали! Я уже давно здесь не был, мало что помню. Красивая заставка, мне нравится. Возьми. В чем еще дело? Ух ты. Странные показания термометра. Похоже, что анимус перегревается. Шот. Ничего себе. Ну почему всегда так? Да, интересно, Сколько почему всегда так? Пока не знаем. Твоя... Это неприемлемо, мисс Стилман. Я хочу получать отчет о работе каждый час. Какой суровый. Типуган. Дезмонд, это затянется надолго. Почему бы вам не прилечь? Я не хочу лечь, я належался. Так, что-то здесь можно делать. Это я точно помню. Ладно, пошли сначала в комнату. Что-то там в комнате сейчас будет. Что за черт? А, Нихера себе. Кто-то был. Здесь кто-то был? Ничего себе. А, да-да-да-да-да. Что-то мы сейчас там найдем. Я уже сам. Похоже че? на какой-то код доступа. А ч прячешь-то, а? Ч прячешь? Ч, здесь что то было, нет? А ч полотенце валяется? Оно развалялось у меня раньше? Я не помню. Кто мылся в моем душе? О, суки. Вытерли за собой вообще? Нет, там помыли все с этим... Со средством каким-нибудь, чтоб это... Чтоб от вас там не было никаких микробусов. А, это я знаю, сейчас нажмешь кнопку и в постель тебя положат. Ух ты, Марика, Ни хрена себе. А что так можно было, да? Ладушки, ладушки, пошли, пошли, пошли, пошли. Вот я вот у этого типа уже хрен знает сколько времени хочу в компуктер залезть. О, наконец-то. Сейчас мы у него что-нибудь там подрежем. Эй, эй, эй, эй, что за дела? Дезмон, твою мать, ты что там? Ты что набрал? Ты не то набрал, Дезмон. Ну ты тупой, конечно, ну ты тупой. Блин, давай, что ты там? Нет, ничего, взять нельзя. Где пароль, Дезмон? Ты что набрал там вообще? Ну ты, конечно, тупой. Пароль введи нормально. Вот ты в натуре. И хрен ничего не сделаешь, да? Жизнь какая. Так неинтересно. Зачем вы мне оставили возможность выйти из комнаты, но не оставили возможность залезть к нему в компьютер? Именно компьютер. Bookter. А вот это что за хрень? Это же сервера какие, да? А почему мне нельзя их сломать и все? А здесь что? Выйдем? Нет? Нет, смотри какие черти Собаки взяли меня, короче, закрыли здесь и трендец. Ничего не сделаешь, не выйти, блин, не это, ничего не сделать. Заложники взяли. Демоны. А здесь что? Тоже нихрена не выше. Так, ладно, пошли к Льюси Лью. У нее что-то там в компуктере можно найти. Можно. Ты смотри, что... нихрена себе, а что это он стырил, что это он стырил? Ручку, походу, да? Ручку чью-то. У нее же ручки там, типа ключи какие-то. Мою походу ручку чуть подрезал. Доступ разрешен. На я тебя помню. Так, письмена, письмена. Это что мы читали про Лейлу? Это что такое? Я не помню. Законишь как Лейла. Какая-то хрень. Это я, по-моему, читал. Тут что-то Абстерго предупреждаешь, что вам жопа будет. А это что? А, ключ-доступ, он потерял, да, это я тоже когда-то читал. Теперь что, значит, раз, два, три, 4 сентября, от Нэнси Найлан, Дело 1394 Лейла Марина. Мисс Стилман, извините, но у меня нет полномочий обсуждать с вами этого сотрудника или обстоятельства его ухода из компании. получено Люси, так коммуненти найлон тема лела мисс найлон я пишу вам чтобы узнать о смерти бывшей нашей бывшей сотрудницы по имени Лейла марина я не знаю застали стали в это время, когда она работала здесь или нет, в 2000 года, произошел какой-то несчастный случай, но я не смогла найти об этом никакой информации. В управлении расследованием мне сказали, что ее дело опечатано и передано в архив. Если это был суицид, почему обстоятельства смерти так тщательно скрывают? Действительно, почему? С уважением, Лю Люси Стилман. Натуре. А, и вот она отвечает. Мне Стилман, извините, да, но у меня нет полномочий обсуждать. С вами... Это сотрудник и обстоятельства его ухода из компании. Нормально ушел из компании. Тупо сдох. Так. Значит, надо сначала здесь читать. Так получено. На-на-на-на-на, к сожалению, я. Так. Нэнси, я не понимаю, почему так сложно получить эти сведения. Я никогда не слышала о том, что компания может объявить отчет Коронера закрытой информации. Это нелепо. Она была моей подругой. Я просто хочу знать, что с ней случилось, Люси. Мисс Тилман, к сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос. Я поставила в копию письма Алана Рикина. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы ему. Нормально, слила. Она совершила самоубийство. Не поладила с парнем по имени Нойман. Не ройтесь в делах компании. Забудьте об этом. Уоррен Видик, ну понятно, черт, он всегда такой. Сука, что, все, пять, пять этих писем? жизнь какая-то. Ну ладно. Так, чё? О, опа! Мы можем в анимус залезть. А чем без них можем? Залезть в анимус? Нихера себе, Дезмонд. Ты чё творишь? А, кстати, она его починила, что ли? Она сказал там делов на полгода. Блок 1, блок 2, блок 3. Блок память закрыт. А, то есть меня-то никто не пустит, да? Я так понимаю, память -то закрыта. Когда нажмем. Ага, лосьянская. А, типа я могу переиграть сам. А, вот оно, чего у вас вообще? Я понял. А что ты задал воспоминания о флаге? госпитальеров. А это кто? Ладно, ладно, чё. Пошли тогда. Короче, не поспишь, не поработаешь, да? Ну, правильно так-то. Логично. Чего он не бегает? Медленно двигается, медленно двигается. Дезмон, шевели буками, медленно ходишь. Ладно, по-любому спать надо, да? Ладно, давай поспим, че уж. Че уж, Вася. <смех> Марий мерцает, как на следующее утро. Ты задрал сюда ходить. Пошел ты. Вы меня обычно жизнь радостная. Мисс Тилман внесла кое-какие изменения в Анимус. Теперь вы сможете дольше оставаться в нем. И Прекрасно. Это серьезно, мистер вот Майлс. Ты черт? думаю, что вы понимаете, какую серьезную работу делает Абстерго. Не Может, понимаю. Потому, что я не знаю, чем вы занимаетесь. Вот это логично ответить. Мы меняем мир. Каждый день сотнями разных путей. Вы знаете, что почти всем открытием Последнего тысячелетия Медицинским, механическим или философским Мир обязан Абстерго Или ее предшественникам Чуть то мне кажется, чешешь Смерт ты утверждение, Док. Вы не преувеличиваете <смех> Вот, натуре в случае. Конечно, А по-моему, да Мы не да. стремимся заявлять об этом Это бы вызвало слишком много подозрений Мы аккуратно выбираем Посредников Да что ты Зачем? говоришь Разве не ясно? Чтобы управлять событиями но как? Чем вы лучше других? Настолько умнее, что изобретаете все подряд, а мы, жалкие смертные, не способны ни на что? Честно говоря, мы не изобретаем. Мы находим. Да что ты говоришь? Это дары, мистер Майлз. От тех, кто пришел раньше. А, вот Мы теряем время. Поговорим об этом позже. Вот предтечь, да? Натури вот с башку взялся, загрузил его. Дезмонда. Давай, уже иди. Доброе утро. А, Здоров. Привет. Ага. Привет. Не, пойду. Вроде там с этим побазарить можно или с ней можно. Не? что нельзя? Не хочется с собакой разговаривать? Ну? Ты смотри по... Ты глянь что? Он два ключа уже... Это... Да? Подрезал. Красавчик вообще. Ничего, нельзя? просто вот этот тип вообще а? <смех> подрезал два ключа Люси Мне нужно чтобы вы легли, Дезмонд Да что ты говоришь? Давай, а ты ляжешь со мной? <смех> Продолжить. Довольно тянуть. Загружайте память, мистер Ма. Блин, я тебя когда-нибудь убью, точно. Ладно, поехали. Чего? Да... ну. как работает ну, Походу. Вы участок памяти и вперед. В смысле? хера себе. Локать так. Ааа, смотри, что. А я нет. Не напрягай меня, не торопи меня. <сёк> Стерва. Расследование память закрыта. Настоящее время закрыта. Хрена себе. Ладно, что. Продолжить. Ох, как закинуло-то. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами, используйте икон. Подойди, Альтаир. Пока все идет хорошо. Трое из девяти мертвы. И за это тебя можно поблагодарить. Но не будем почивать на лаврах. Твоя работа только начата. Я жду приказаний, повелитель. Король Ричард вдохновленной победой в Акре, направляется на юг, в сторону Иерусалима. Салах один несомненно, знает об этом. И собирает армию у разрушенной цитадели Арсуф. Чего? Вы хотите, чтобы я убил обоих? Закончил войну до того, как она начнется? Нет. Сделать так, чтобы все этих армии. И столкнуться с яростью десяти тысяч воинов, не знающих, что им делать. Нет, они встретятся еще не скоро. А пока армии в походе, они не сражаются. У тебя... Более срочная работа. Люди, которые правят, пока их нет. Назовите имена, я пролью их кровь. Запоминай. Буальнук Вот, самый богатый человек Дамаска. Маштаддин, регент Иерусалима. Вильям Манферат, сеньор Акра. В чем их вина? Жадность, невежество, убийство невиновных. Послушай людей, живущих в их городах. Ты многое узнаешь о грехах правителей. Они препятствуют нашей цели — установлению мира. Тогда они умрут. Еще один из твоих предметов восстановлен. Забери его и возвращайся после каждого убийства. Так мы сможем понять намерения врагов. Ну хорошо, ты, ты смотри, аж три птицы, охренеть. Твои действия взбудоражили городскую стражу. Они будут более подозрительны, нежели раньше. Да куда же еще больше-то? И так фиг пройдешь. Опа, ДНК увеличилось. Че, че он там одел? Ч ты одел? Получена новый способность хватить за уступ. Ага. Ух ты. Четвертый ранг. Неплохо схватиться за уступ, выйти из захвата. Ч ⁇ -ч ⁇ -то колочилось. О, видишь, как уже. Ладно, давай. Не пойду я туда. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им. Глупые они у тебя, что ли, или что? Давай Сейчас батя Альтаир покажет Так, что надо? <связывая> Ух ты Легали. Нихрена себе Понял <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> А как ты думал? Иди отсюда. Давай порубим его маленько. Наказал. Но не штяк Понимаю, у тебя много дел. Вы должны не просто держать клинок, мы должны клинок. стать с ним одним целым. Он в кого-нибудь врежный. Откр... О, неужели? Теперь можно перемещаться. Так, ну ч? Сдавай, с Дамаской начнем. Бюро, окраина. Конечно, бюро. Ч за вопрос? Люди спокойно реагируют на тех, кто забирается по лестницам. Чего нельзя сказать о тех, кто карабкается по стенам. Ну-па. А мне надо сразу что-нибудь спросить у этого или нет? Типа. ну да, попробуем. Не помню, нифига. Это кто? Альтаир, добро пожаловать. Чью жизнь ты собираешься забрать сегодня? Я больно квот. Что ты можешь о нем сказать? А, король-купец Дамаска, самый богатый человек в городе. Как интересно и опасно. Я завидую тебя, Альтаир. Ну, не тому, что тебя чуть не убили и лишили титула, но я завидую всему остальному, кроме того, что говорят о тебе... Ну, может быть, поменяемся сюда это... местами? Неудачи и то я тебе очень завидую. Меня не интересует, что говорят остальные. Я просто делаю свою работу. И так и раз, вот так что и надо. Ты можешь сказать о короле -купце? Только то, что он очень плохой человек, Расаль Муалим поручил его устранить. Он вращается среди знати в роскоши богатого просто города. Просто логики Занятой ноль. человек, полный замыслов. Если ты проведешь какое-то время среди ему подобных, то узнаешь все, что тебя интересует. И где мне начать мои поиски? На твоем месте я бы отправился в мечеть Амаят и на базар Саруджа, что на западе отсюда. Но на северо-западе находится цитадель Салахаддина, людное место, и раньше там не бывало недостатка в колтунах. Да, эти три места как раз то, что тебе нужно. Спасибо за помощь, Рафик. Я вернусь, когда соберу необходимую информацию. Альтайр, что ця сабелька дрыгается? Что происходит? Короче, нет, так это вообще нелогично Говорит, это, говорит, очень плохой человек Если Аль-Муалим, ну, заказал его Вообще бред Так, ну ладно, сюда можем больше не возвращаться Без того, как я сам все разведаю Потом только разведал, пришел, все сказал и ушел убивать mm -hmm. Эх, да, а хрен, сейчас куда я допрыгнул? Понял. Да. Ай как больно, ай как больно. Прости, мужик, прости. Ух ты, а глянь Я здесь еще не был. Хрена себе. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. И на 100... Блин, ништяк, конечно, карабкается. По-моему, вообще самый лучший паркур, который был во всех ассасинах. Чего? Зависли? Ага, понял. Это что-то, наверное, типа какого-то богатого уже района, да? Наверное, я уже в богатый залез, потому что... Сейчас посмотрим. Да, богатый. Там был какой? Бедный. Это мы где вообще? Это мы... Это мы вообще где? А, в Дамаске. Я вспомнил. И остался еще, останется какой район? А, простой. Все. Не, ну здесь сразу видно, что это богатый район. Богато выглядит, богато. Сенчик, стой! Куда же ты? Блин, как они все это прорисовывали, конечно, это жесть вообще. М -м -м, городище, блин, просто обалденный. Вообще огромный. Просто огромный. Красиво так все выглядит вообще четко. Мне нравится. И музыка такая приятная. Секундомерчик один. отсюда. Давай, нападай. А? А? А? Просто порешал. Давай, ты тоже хочешь? Ой, зря ты. Вот Этот мне тоже нравится, блин, нормально убивает вообще. Ах ты, глянь, как сколько у вас здесь. Ой, блин, жестко, как кровище. Ой, все, к я люблю. Давай, давай, нападай, сами нападайте. Им буду вас убивать. Ой, вообще. Ай, не, не смог, не успел, не вовремя нажал. Смысл нажал, но не успел. Это уже засал, смотри. Я на это надеюсь. Так, давай сразу. Точку. чека. Уйди, уйди, уйди отсюда. Он, похоже, спешит. Ну, молодец ты просто вообще космос Стас его. <смех> <смех> господи. Да я тебя сейчас толкну, блин, ты не что. Тебя. Ни хрена себе. Типуган там какой-то ходит Но не будем пока его трогать Мне нужно нам пока что Ух ты, как он Кричит орел, орел Орел Орел ты, Соколов Орел а... Вообще-то я орлов. Сокол ты орлов. Сокол. Так. Давай ладно, вот это сначала. Мои родные, больные пухнут голодом. Ты в богатом районе. Ч ⁇ ты мне звездишь, а? Ч ⁇ ты звездишь? Какие тебе пару монет? Какая то бедняжка черти, блин Сидят в бедном районе, орут Я бедный, бедный Вот чёрти Как вы замучили уже ты? Что ж такое? Где эта хрень? Пу -пу -пу. Пу -пу. Пу -пу. Пу Ух ты, Пу -пу. вот этот ни хрена себе исполняет, что альтаирка. Я думал, он помощь. так не умеет. Помогите, Тебе здесь а а да, ушел? Ушел? да уж, да уж, да уж. Конечно, я тут Помогите, лоханулся Пу -пу. с этой пробежечкой. Вот они, черти Ой, спокойной ночи Ах ты, пропустил момент Ну кто, кто следующий? Кто на новенького? Давай, опс, мельчак нашелся Че ж так До свидуля Давай, еще, еще, еще, давай. <зарь> Зари рисует, Ой, ой, как жестко. Блин, вообще жесть. Это был последний. Надеемся. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой. И еще долго не буду высовывать оттуда носа. Давай, давай. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены. Я этого никогда не забуду. Может, не забудь. Если забудешь, я с тобой вернусь. Он Убирайся. Сейчас я тебя уберусь. Всегда и Ай! Зачем он это делает? Альтаир, друг мой брат. Здоров, здоров, брат. Не mm -hmm, mm -hmm. Слышно что-нибудь об Адхе с тех пор, как она покинула эти края? Нет? Кто Жаль, это? Но, я вид, ты ее найдешь. Слыхал, что на Абуальную кводу уже выдано перо. Возможно, я смогу тебе помочь, но мне самому надо успеть к полудню убить четверых. Поработаем вместе. Так убей. При чем тут я? Двое тебе и двое мне. Это тело. Страж жопы. Задань тво, какого хрена я должен Нет. его делать? Вот мне а вот вообще вот это вот. Нет. Ух Нет. ты, ты что творишь вообще, Альтаирка, блин? Удивляешь меня. Так, время, да, зря теряем. Давай, давай, давай, конечно, нас варенье до хрена, давай еще потеряем маленькое. Ладно, я думаю, управимся за три минуты. А, все что ли уже? И где он? Вот этот, да, это Один есть. Нас, наверное, он еще не спалить не должны, голода. да? Слушай, Пожалуйста, я тебя сейчас тоже хорошо, подрежу, Тур. -то. Добегаешься. Что Все цели. Ага, еще вернуться надо. Да ты. Твою мать, блять, козел, ебучий. <связывая> Блин. Ладно. Дольше бегать, короче. Ах ты собака такая. Блин, Альтаир, ну ты прирешил что ли? Ч ты это? Надо сразу прирезать, вот так вот, а, молодец. А, зассался собака. Не уйдешь ты от меня. Гобел. Ага, сразу прям ничего себе. Ништяк. Да остановите его, он Да ты! Да что ты, твою мать, пидорасы! Умори, собака! Сутулая, Давай! Давай! Давай, давай, давай, давай! ты сейчас дарешь там, дебил? Ах ты сука. А вот этот, блин, мне нравится прям. Шарах, шарах. Минус. Давай, давай. Кто на новенького? <плес> <плес> четверо осталось. Четверо было, четверо осталось. Ништяк. Ой, вообще как жестко. Это уже засал, короче. Видно. Давай, кто? Ай, ай, пропустил Да ты что творишь? Тоже засал уже. Не уйдешь. Застрял, короче, на этой херне. постоянно здесь надо совсем так пока вроде пронесло понимаете у меня Мои родные больные... Я тебя сейчас с натурой подрежу, пара, дура. Пару монет, монет. Я прошу всего лишь пару монет. Пожалуйста, господин, подайте. Нет, умоляю, не уходите. Дайте пару монеток. Так, ему и надо, нечего толкать. Я хочу я Что тебе от меня нужно? куда он так спешит так ну ладно за минуту вроде уложились да это хорошо это радует вот это работа конечно так, а ты как думали помнишь помню То, помню удалось найти на теле одного из людей короля купца похоже это карта где указано как расставлены его охрана наверняка для твоего задания она пригодится да и вообще ни разу Дамаске, двери моего дома для тебя хорошо мир тебе друг мой и тебе братишка так Через верх, что ли, пройтись? Или через низ. Ладно, пошли через верх. Ты тварь, ты какая нахрен нищенка голодная. Ты сидишь, сука, в богатом районе еще. Базаришь, что ты нищенка какая, вообще охерели, блин. Черти. Ну, затроил Альтаирка. Ты чё, давай, соберись. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Нет у меня. Иди работай. Наказано. прыгнет? Почти. По-любому. О, нет. Ага, я тебя понял. Так. Блин, красивое здание прям. Мне нравится вообще. Вон еще, смотри, такой здоровый. Нет, ну тут прям побогаче, так побогаче. Прям видно, что богатенький район. Богато, богато. Чё, да ладно еще выше что ли хренася вот это ничего себе вот это ничего себе а я думал все ну, блин высоко я бы например вот с такой высоты в сток сена прыгать не стал бы Честно говорю. Особенно, блин, нафиг надо? <смех> Слишком опасно что-то это все. Ой, ой, ой. Так, вот это я хотел. Ну ладно, назад пойдем по кругу. Ай! Что происходит? Что Увольняю вас, господин. Всего Просто. Просто наказал. Ах ты, сука. Ой. Бамбарбия, -а, Киргудо. Что он сказал? Он сказал, что если вы не согласитесь, он вас зарежет. Ух ты! Давай еще еще нападаем, нападаем. Чё, чё стоим-то? Ой, как жестко. Еще контрольная точка какая-то, вдруг. Ах ты, сука. Всех прирезал. Альтаир психанул. Спасибо. Я найду способ тебе, Да нет, что нет не, ж... <связать> <это? связать> не же что уйди уйди отсюда я сказал защищая свой дом Пусть трагедия, скажите герой, вы, его но я не, его не а Надо было смотреть. не заражаясь за то, во что мы верим. Не страдай, Нет, не участие, не нужно слаб прекратить это ребячество. Вроде можно, да, забраться? Будьте бдительны, друзья. Шайтан батыр, мать его. Блин, вот они горластые, я уже нахрен знает каком этаже, их все слышно до сих пор. <связываю> по-любому выше над зал. Ой, да, по-любому. Хрена себе я что-то залез как высоко. И вот с такой высоты прыгать. Блин, ни хрена себе такой прыжок сделал, да это обосраться надо. Ч за отмороженный вообще этот ассасин такой, что так, на такой высоте такие прыжки делал без страховки. Блин, нахренец. Наверное, самое высокое, да, здание? Да, вообще в городе. Хрена себе, там пика, блин. Жизнь какая. Красотища, да, какая? Ух. Я бы отсюда прыгать точно не стал. Уж тем более в сток сена. Ай! Топ на скамейку опять топ... Только... Последняя партия доставлена. Хорошо. Позаботьтесь о том, чтобы он узнал. Доставить груз было нелегко. Это же всего лишь вино. Человек слаб в вере. В вашей священной книге кое-что сказано по этому поводу. Оставь их. Ну Пусть они едят, пользуются благами, увлекаются чаяниями. Скоро они узнают. Все селения, которые мы погубили, имели известные предписания И что это должно означать? Нам nah, натуре. значение. Как скажешь. Мы должны дать ему возможности это сделать волья, это. Не уходи. Этот бор... Херню какую твою действительно сморозил. И я еще должен что-то там останавливать, короче. Что происходит? Сейчас я все сделаю, грязный вор. Давай. Нападает. Минус один. Есть. Ай. Ух ты, тут, блин, как напал. Ой. Минус два. На, тебе по морде. Ой. Минус три. Минус четыре. Еще. Тут уже засал. Ай, какая жесть. Спасибо. Мне Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Конечно, найдешь, иначе я найду тебя. Так, все, пацаны, отпустите а меня. Покажет? Не похоже, я всегда спешу. У меня нет а времени. Бабы, сюда. наркотики. Бухашка, бабы, наркотики. Вот о чем он думает. Тут... Ты что там чмокаешь, чуваки? я тебя пал. О! должен прекратить это ребят вот я там лазю да как, как дурак когда <звы> есть лесенки Нормаль... для нормальных людей Не, вот это мне не нравится честно да что ты Так, орель уйди отсюда я сам орель так опа что это такое опять информаторы эти сраные блин они задрали но а это походу сейчас что-то какое-то письмо там кому доставить что ли я тебе сейчас яйца отсеку Ах ты сучка какая Ты глянь чё, нихуясе у меня А, совсем бы сделал Пять этих завалил. В тамплиеров. Не приноси. Ой, заткни свое. Эбало. Давай, давай. Ты ч там? Заныл ты? На тебе. Неверный. Я тебя сейчас Позову, блин, дебил. Дороги, да сука ты. Блять, позвал ведь, габел <реклама> Да ты смотри, что Твари, делаю, давай Что-то тоже он завопил, мужик Больно ему, походу Вот так вот вот как раскидал-то вообще Ах ты супер, Блять Ты чё, сдох что ли? Ты чё там, это Да блять Делаешь Просто растерзал. Догнать его! Угу, mm -hmm. догони. Скажите, зачем он это делает? Погоди минуту, Альтаир. У меня к тебе одна просьба. Я знаю, что ты хочешь убить короля-купца. Да? Но в этом городе полно других, ничуть не менее жестоких людей. Некоторые торговцы стали продавать тухлое мясо. Им оно достается за Вот суки. на здоровье покупателей им плевать. А для умерло несколько детей. Так дальше нельзя. Надо наказать, вродов. Ты положить этому конец. Конечно, положу сейчас. Пидораса, тухлое мясо, блядь. Уходи. Зачем мне это знать? Чтобы что-то. ушел А ч, не его надо было убить, что ли? Ч я? Что случилось? Все что ли? Умни! Спасибо тебе, брат. Да Ты должен будешь. Жизни. Конечно. я поделюсь с тобой информацией, которая будет полезной. Я подслушал разговор двух слух короля-купца. Слух? В его, его покоя стоят некие леса. Наверное, это поможет тебе скорее добраться до него. Mm -hmm. Я тебя услышал, братишка. Спасибо, обчевась. Да того, кто это сделал. в натуре. Я здесь. Я здесь. Кто хочет поработать? Ай я! Кто это сделал? Ай я! как, это как жестко это все выглядит вообще. Должен быть. Да лучше не надо поверить что значит быть героем. Ну давай, давай, мне нравится. Расскажи. Так, все, отпусти меня, отпусти. Иди. Да ради Бога. Иди в жопу, ты сука. Почему я Я монах. И твоим Ага, засал. Сука. Нати, Засал, сука. Да я это сделал. Я здесь. Вы не там ищете. Я тебя сейчас... вы узнать, ублюдок, как толкаться не Я его! Давай! Подарк лайк потеря! Все, ништяк. побежали! Бля! Да ты… Да ты су… Да ты смотри, чё… Заебал, козел, Чё так всё дергается, то а? Так, как-то забыл… Ага. Вот так попробуем сейчас. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Так куда? Ага, он куда? Прекрасно, прекрасно. Да ты что ж ты, мать твою, делаешь Но ну, и в чем проблема? Что за. Что тупим? Шо, шо? Сука, что тебе надо? Блин, альтаирка, не тормози, пожалуйста, я тебя прошу. Да что ты, едти, твою мать, делаешь? Ну ч надо-то? надо с о неужели до да педрила проблема проблема что-то быстрее он чуть какое-то задание информатора нет давай вот так вот. задание информатора и так найдем чекель че сказал хера на чекель что ты сказал про мою маму Херась ты ни разу не это мир тебе и тебе тебе нужны сведения о городе Сейчас у меня совсем нет времени. Что у тебя Надо с голосом? флаги, которые украли из нашего тайника в квартале богачей в Дамаске. А кто виноват, а что у тебя украли жара, флаги? Что я и два шага не сделаю. Да ты охуел вообще, блядь. Жара, говорит, я бегаю. Блядь. Их и зажрались, суки. Эх, и черт ебать, вообще. Так, куда дальше-то? Ага, нашел. Ч ⁇ сказал, сука? Как, говорит, жара, что я сам не могу ничего сделать. Давай Cathy ты. Вообще, аху, <align> <сOR <tipo> <сOR> Не, разработчики, конечно, поржали. От души. Не <соро> <USS> <соро> <соро> <соро> <соро> <соро> да <соро> что ты... <соро> И чё? Это всё, что ли? Или чё? Радуется найденным флагом. Должен а быть то, Я, скажу, Когда обувь я тоже на это надеюсь. На пир, я заметил, что по фонтану в центре дворца короля купца можно легко взобраться наверх. Подумай об этом. И все? теперь мне пора И все? Ну ты и гобел, конечно, конченый. Mm. Ну ты и черт, конечно. такая прям бесценная информация что он на фонтан может забраться ну, просто прям он бежит от кого-то да. не... флажочек Зачем это Иди сюда, да я все все все ты ушел льваса ушел я ушел через тебе надо не арибли пожалуйста хватит не шагу! Ах ты, сука такая. Убил. Жестко. Каждую неделю приглашает он людей из Дамаска, дабы сложили они с себя время заботы. Да что ты... давай давай ах ты хуху а -а -а. -ху, не ха ха Да ты какой же жучий скотина Давай Ох ты Пытло. Вставай, альтаирка, блин, не валяйся Ты смотри какая Шкура Бля Он меня наваливает, конечно Сдохни Тамплиер сраный, хе Спасибо, Должен будешь. Должен будешь быть. эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Все, все, прекращай. Отпусти меня. Давай, пожалуйста, пошли дальше. Так. Да ты че? город погибели. Он тратит свои деньги, чтобы накормить и одеть страждущих. Его люди разводят костры, чтобы мы могли согреться. Его доброта не знает границ. Всем, что есть у нас, мы обязаны. Доброта ему. так и плещет прям. Король купец да помогает, ш... не пошли уже. Пошли, я тебя мурт набью быстренько и все. Ай да. Хватит базарить, Ну пошли. Пожалуйста. Ну пойдем. ну пошли, что ты. Просто по морде надаю чуть-чуть и все. Я надеюсь, ты... Ты черт... Долбанный, блин. Все, считай, провалил задание. Эти амбецилы пока дойдут, блин. о вс. Считай, свалил, короче, это хрен. кого-нибудь а, а, а? Ах ты грязный, а. распойник! Эй, я ж блок поставил. А ч? А, я это не нажал Хорош, ой хорош, навалял. Я скажу. Я не знаю, за него умирать. Его деньги <связь> не вернут мне жизнь. Мудрое решение, Мудрое решение вполне ножа? согласен У меня дело к королю-купцу А, что ж, удачи тебе, король Редко покидает свои покои Почему? Он что, боится? Не боится Ненавидит, он ненавидит Самого себя не меньше, чем людей Которым якобы служит И от позора Правильное решение в моих палатах Но он не может прятаться вечно Да, скоро праздник он выйдет, чтобы произнести речь, чтобы взглянуть на свой народ, на тех, кто принадлежит ему. Но это будет недолго. Почему же ему приходится так прятаться? Увидишь сам. А теперь отпусти меня. Что ты сказал ему? Что я задумал? Сейчас эти грехи отпущу все. Я не скажу ни слова. Верно, не скажешь. Каков негодяй а? но зато правда не скажет так ага Хорошо, что дозорные назад не появляются, которых я порубил. А... Да не что было. ты? Ух. я думал, все трендет. Все-таки успел включить эти кинжальчики. Они же такие высоты залазить, блин Чисто на руках, без всяких там страхов, Конечно, блин, надо быть наглого отбитым Какой красивый все-таки город, блин, мне прям нравится Да все города красивые здесь Так, дальше еще Ага, центр давай соберем потом, уже эту возьмем 10 точек из 7 О, синхронизация все. Ну что. Дай твою дивизию. Ну-ка свалили отсюда все. <свистит> Тебе сейчас по наратапят от этой там. Эй, успел. Эх, как жестко. Давай, аллах. Пошел отсюда. Ой, он что-то там на что-то упал. Смотри-ка, на, на какую-то это... На какие-то леса он там нарвался. Он выжил после этого или нет, мне интересно? Нет, вон он сдох. Нет, Какая жесть. Блин, ты смотри, сколько навалило. Вы чё, ребят, я ж, я ж пошутил. Я ж просто хотел, ну, несправедливость, чисто ради Женщину чисто спасти от маньяков Чего вы разозлились так? Ах ты, собак такая Ай, падла Да вы ч, суки? Да сдохли быстро все Сдох быстро, отлично. Спасибо. Это жесть. Ты, слушай, Я ты мне вижу. столько, ты мне должна по гроб жизни за такое вот мясо, мясо вообще. Просто жесть. Все, погнали отсюда быстро. Здесь. Что это Иди в задницу. Ах ты, падла. Давай, ладно. <смех> <смех> Ч, хуй, да? руки зажали уже Все, ништяк, никаких следов не оставил Так, там что, водич, водичка? По водичке мне нельзя ходить По водичке в первой части они еще не научились у нас ходить, плавать. Спасибо. Спасибо. Я найду Кто видел, что... Конечно, идешь. Вот это скиллуха просто не глядя надрал задницу Черту ха Ай, блин, не успел, ладно. Орель, уходи, я буду сидеть здесь. Так, восемь из десяти, это уже радует кража. ну давай так потом так и э, ну конечно прыгать с таких высот это он конечно, дурачок немножко там что там рычаж кого он, он кого-нибудь врежется угу. Товаров, <связать> Хорошо, что ты пришел Служить вам, честь для меня Ваши приказания Письмо, которое я дал тебе, нужно доставить в лагерь Салахаддин Там и тысяча человека по имени Хиша Он поможет Но никому не говори о письме Никто не узнает Тогда <связать> <связать> Я узнал Я узнал, значит ты письмо просрал. Вот и все. Так, свали отсюда. Так, вот теперь дальше. Тучечка обзора. Блядь, мудак. Ладно, давай, задрал. Все. Пошли отсюда, толстяки, блять, мудила, сука Так, камни, ребята, только не кидаем Да ты, ты что, дурак, что ли? Блять, тупорылый, сука Да ты что творишь? Кретин, да ты, блядь... Ладно, задрали вы, давай, биться Блин, что-то у вас капец, как до хрена, ребята. Ну, еще, побьемся, да? Давай. Нападай по одному. Хорош. Наконец-то получилось. Ага. Я... Эй, -а -а. Я... Хорош. Я... Хорош oyna <gülüyor> <Yeni yeni mi? gülüyor> seni gelebilir artık suka seni gördüm <gülüyor> <Seni güldüm>, kapfalıizsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <boyun eğmek> <gülüyor> Блин, просто наказал вообще Тайка. Ага, умоляй Сразу с правильной стороны зато залез коштяк не порубиться с ними конечно все таки иногда прикольно иногда что-то так часто бывает что прям устаешь от этого вот это мне нравится вот это нормально так давай синхронизучки надо сделать вообще 9 из 10 отлично а, значит я все узнал у меня вот это вот дело и домой короче бюро даже... так а зачем нам мы сначала вот так потом вот так и домой а нет вру и же рядом все а пошел... э Ой, ты что ну ч ⁇ ты не подобрал картина Альтаир, слушай, не беси меня, ладно? Пожалуйста, давай, ну, соберись, короче. Я тебе сейчас пойду. На, собака такая. Ах <связывая> вот вот. ты, сука! Ах так неверный! Ах ты! Ах ты! ты! нас всех до мы цены... <говорит> Я тебя сейчас. Ты сука. нигде не Раньше ли нашел куда залезть? Нашел, Убирайся. вроде. Да началось идти твое налево. Ага, все, блядь. Приехали. Херли хер ли толку? Тебе нельзя здесь находиться. Иди в задницу. А ч ты завис? А ч, неужели ты не можешь? Альтаир, ну ты ты это разочаровываешь меня братан слушай вот откуда залазь Ага. хуя себе вот это? Ничего себе. Вот этот соск. Неужели? Хоть куда-то залезли? Теперь вопрос. Ага, вроде нормально. Тише, тише. Не кряхте. А черни, ебан, на тебя, сука, чернь, <смех> уберись, говорит, чернь пока цел, ты кого, ой, а что, не туда, что, ты кого, чернь, черню назвал, <смех> что-то че я не пойму, куда мне надо, сюда или не сюда, вообще, так можно? и ну вообще я же так делал, почему нет? что-то мне показался ли там флажочек был? где-то я правда не помню уже где а, показалось на так на ну, все ништяк еще одно тело и все да? И что такое? Ага, все вроде Берай. Бездной увидишь тебя отрубят руки. Тебе отрубят руки. Помогите! А себе отрежут голову. Еретик. Нехта сука. Что-то ему там плохо, по-моему, в кустах там трется. Я <звук> <звук> хожу жестко как он их всех. Весь город узнает о твоем подвиге. <звук> <звук> да, город уже и так все знает. Так, сколько? А, все жители, все отлично. Точки, все жители, все. Че еще должно быть? Да похеру, пошли Что назад. Идет английский король и его армия неверных, смерть и ужас вы, вы, вы, не не а Как салат. можно вы, быть таким беспечным? Легко и просто. Посадите, смотрите, вы <соцентрический> <из -за того. соцентрический> Я тебя сейчас зарежу, блин, Сука, творят мне. Тварь такая. Что на него нашло? Он точно кого-нибудь. Он точно кого-нибудь шибет. Все, Вася, готов. Дай першку, пожалуйста. я могу тебе помочь? Я сделал, как ты посоветовал, узнал все о жертве. Поделись со мной знаниями. а больно А ты мне что? самых потрохов. И поэтому все его презирают. Он крадет деньги, выделенные на нужды горожан, и тратит их на себя. Сейчас собирается устроить роскошный праздник. Желает потечиться богатством. Когда он начнется, у охраны и слуг дел будет по горло. Меня они даже не заметят. Очень впечатляет, друг мой. Короче, обычный, говорят, всегда все сраный капиталюга. Я. Нет, я был уверен, что ты справишься. И вот ты справился. Бюро в твоем распоряжении до тех пор, пока ты не приступишь к работе. Не ожидал он. Так, херел шли. Казали, твою, мать. Не ожидал он. Тебя, тебя подрезать надо, козла, блин. Не ожидал он, сука. Так, пошли короля купца режить. В этой игре, конечно, блин, бодро все вообще. И паркур, и озвучка паркура, и озвучка просто любого бега, ходьбы. Блин, вообще, по-моему, идеально все озвучено. Мне нравится вообще прям. Даже прыжок вот на деревешку, Бум. Глухой такой. Вообще ништяк. Пошел нахер ее, черный Армия я тебе сейчас пизды дам, козел. <свят> Рот закрой. <свят> Заебал. Честно. Обычно я бы так делать не стал. Но ну, прям вот эти алкашня, и меня прям бесит. Так, ну я понимаю, они меня ведут на мое последнее задание в этом районе. понимаете, у меня Мне вообще срать, что у тебя там есть, что нету. Я занят. Все, ребят, не отвлекайте меня. Господин, я хочу есть, я Мне пофигу. Нихера там ораво, блин. Так, и чё, и куда я? Вы меня дальше-то заведете туда вовнутрь, нет? Ребят. Ребят, ребят, куда вы? Куда вы, ребята? Вы ч, блядь? Вроде, вроде завели. Ну хоть как-то. Память синхронизирована. И куда мне надо? Может быть сюда, смотри, какие цлки. Это он? Куда мне надо, ребята? А, ни херася, ты какой, блядь, ты ублюдок. Это ч, блядь? ты страшный пиздец. Добро пожаловать. Здарова. Спасибо, что посетили меня в этот чудесный вещи. Должен будешь. Пейте, веселитесь. Здесь есть все, буквально все, что пожелает. Целки-целки есть такие, Отдыхайте. которые дадут? Я Думаю, не я себе, винище Венище наливает тря... О, вон отсылка-целка, смотри, вон еще одна. Очень хорошо видеть, что вы рады. Блять, вот ты ублюдок, ебать. Мы переживаем ученые дни, друзья мои. Но нам надо находить в себе силы и для веселья. Война угрожает нам. Салах один храбр сражается за то, что он верит. И каждый из нас должен оказывать ему поддержку. По-любому. Но подбухивать забывать не надо. Я предлагаю тост. За вас, О. мои друзья За тех, без кого мы не оказались бы там, где мы есть Тост, пока идет и война, это правда Ой награду. Ну да, все сейчас достойно получат награду доброта Я не ожидал ее от вас От тех, кто так быстро осудил меня И так жестоко О, не притворяйтесь Вы считаете меня глупцом, не так ли? Думаете, я не слышал слов, что вы шептали у меня за спиной? Смотри, а? какой, а? Слышал, и не смогу их забыть. Но не для этого я собрал вас здесь. Я бы хотел еще кое-что сказать о войне, и я задумал. Сука. в ней. Вы щедро делитесь деньгами, зная, что этим вы покупаете тысячи смертей. Вам даже неизвестно, за что мы деремся. Сохранность святой земли, говорите вы,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 Стакашки на место, что? ничего не значит для вас. Так же, как не значат они ничего для захватчиков, ворвавшихся в нашу страну в поисках богатства. Сейчас, походу, порешит здесь всех. Хватит! Я посвятил себя кругой. Оп, трех, я, я же говорю. Ха-ха-ха. Сейчас всех завалят, сука. Я построю новый мир, в котором люди будут мирно жить, бок о бок, друг с другом. Жаль, что никто из вас Не увидит его А, нихуясь, он еще и траванул Красавчик вообще Че за хуйня, говорит Че за хуйня Опа, тоже заплохело, да? Убивать каждого, кто пытается сбежать забегает? А Че хули вы бегает? Блин, я забыл, как. А, все, вспомнил. Как я лазил. Надо. На. Они их там отстреливают, ебать. жесткой вообще. Угу. Ты блять ебаный. Ах ты, сука. Давай. Нападай, давай, давай. Ну, ч ты встал-то? Ах ты, сука. Да ты ч, блять? Петушара. Да что ты делаешь-то, Альтаирка, сука? А -а -а -а -а, спринт, что удерживать? Что, надо? Блять, он съебался. Ну ты ему да, ебать. Сибить ребят. Ебать Эх ты бля А как И че? И че дальше куда? А, вот Убейте его! Ха, Сука, стой, пидор Прочь Сейчас я тебе дам, бля, прочь вот он хуярит. <свист> <свист> да ты что делаешь-то? Тушара, сука. Уберите его, уберите его, да блять, ты тушара, ты сука. Ты блять, что ты делаешь-то, ебать? Сейчас <свист> я тебя нападу. Конец догнал -то. Твои слова больше не причинят вреда Зачем ты это сделал? Ты крал деньги у тех, кому должен был служить Помогал какому-то темному делу Я хочу знать, куда и на что ушли деньги Взгляни Сама моя природа Отвратительна для людей. Вот именно Ублюдок ты какой-то Значит, это была лишь месть? Нет, не месть Скорее, совесть как я мог финансировать войну во славу того самого бога, что называет меня мерзостью? Если ты не поддерживаешь Салахаддина, то кого же? Я думаю, в свое время ты узнаешь. А может быть, знаешь и сейчас. Комплиер, зачем прятаться и совершать злодеяния? Знаешь, это не сильно отличается от твоей работы. Ты забираешь у людей жизни, убежденный в том, что это пойдет на благо мира. Малое зло а имя большого добра. Мы с тобой одинаковы. Нихуя. Нет, у нас нет ничего общего. Я вижу это в твоих глазах. Ты сомневаешься. Тебе не остановить нас. Новый мир будет построен. Не, ну конечно это не так, что сомневаться ты по-любому начнешь. Это прям по-любому. Давайте, ребят, напоследок побьемся. Давай, что ты? Ах ты, сука. Что ты там своими ручонками? Давай. Ага. Че он он орт? Он устает? Тебе показалось, мужик. Тебя еще... Ага, его он это держит, смотри. Ай, как красиво, все-таки. Что-то этому заплахело, смотри. И опять ему что-то заплохело Ну, кто на новенького, давай. я я ты сделал. что? Или еще кто-то? Ну сдохни, давай уже быстрее. Хорош. Все До свидания. Не дайте ему уйти. Я тебя ага. поймаю. Я хорошо пойду. Заебешься. Эй, ты! Да ты! Пощади, сейчас, ебать На вае волс потом говорят, пощади It, Они не должны драться, как кто-то подкрадил. Я поймаю. Я Я поймаю. Я! Я! если он мне навалил <свят> ты грянчука какая сука <свят> до свидания все а ж так кто там пожарит меня ой ой ой ой Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Да ж сука! пидорасы, ебаный. Не а, не все не заебали, не короче. Не Пошли ос. <свят> <свят> да ну нахер. Легко и просто Смотри Ты дурак, надо было, блядь, баран Надо было, я же нажал Двоечку Конечно, правильно. У вас пень там целая, и один. До меня дошли вести о твоем успехе, Прекрасно. Царство страха обуально квода закончено. Рад слышать это. Он убил их. Гостей, пришедших к нему в дом. Отравил ядом, оружием трусов Обвинил их в разжигании войны И сказал, что хотел ее закончить Странно Впрочем, про короля-купца всегда говорили, что он Не в себе Может, это было просто очередное проявление безумия? Может, Может быть. быть Может быть и нет Я не убедил тебя, поговори с Альмуалимом. Алимом Возможно, у него есть лучшее объяснение Да, посмотрим, что он мне скажет А он скажет по-любому, что так и должно быть Что, все, я пошел, что ли? Перемотка на более поздний участок Отлично. памяти. Так. Да. Если у вас закончились ножи, вы можете взять новые в Массиафе. Подойди, Альтаир поговори со мной хорошо до меня дошла весть о твоем успехе я благодарен тебе как и вся страна ты приблизил мир избавив города от преступных правителей Вы так вот так в этом уверены на людях отражается то какими методами правят вожди. уничтожая преступников у власти ты лечишь сердца и души простых горожан как заливает наши враги не согласились бы. о чем ты каждый из тех кого я убивал говорил странные вещи они ни о чем не жалели даже умирая они оставались уверенными в своем успехе думаю что их что-то связывает хотя они и не признавали этого есть разница альфаир между той истиной о которой говорят и той истиной что мы видим большинство людей не замечает этой разницы так проще но в твоей природе замечать, задавать вопросы. Что же объединяет этих людей? Ну а как ассасин, ты должен подавлять свое любопытство и доверять хм. Эх и черт и Истинного мира не бывает беспорядка. А для порядка нужна власть. Вы изъясняетесь загадками. Сначала говорите я должен замечать потом, что не должен. Чешет, потому а что. -то Заливается, сука. Ты хочешь ответ, когда тебе не нужно будет задавать вопросы. Что сказал? Вы ведь выходите меня не для того, чтобы читать лекцию. Хорошо. Ты вновь повышен в звании и получишь снаряжение. Осталось еще два правителя. Ступай и лиши их власти. Все, можно идти? Ага. Ну, опять ДНК усилен. Ну у меня там, чешки далишь? Новый способ балансировка и уклонения. Получен новый способ мастерство меча. Мастерство меча, так повреждение. Можете потренироваться во дворе. Балансировка и уклонение. И мастерство меча. Нифига себе. О, пятый ранг у меня уже. Что-то ему с сапогами там что-то, да, сделали, походу. Ну ладно, незаметно так-то внешне. Или может быть и заметно, я просто не увидел. Эй, -э -э, что это такое? Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может ты покажешь. Вообще она очень. Ага, <связывается> вот оно что, можно. <связывается> Работа, мастер! вот так ученики Я! Я! Я! Я! Я! Понимаю, у тебя много дел. Так, ну я так понимаю, нас из-за анимуса не вытащат, поэтому... Осталось сколько у нас двое на убийство, да? Ну короче, на сегодня это в принципе все. Остальных двоих убьем в следующий раз, вот. Постараюсь, чтобы теперь хотя бы раз в неделю видео выходило. И надо все-таки добить этого ассасина, потому что впереди еще другие части. Вот, в общем, будем, будем стараться выпускать почаще, почаще записывать. Ну а пока на сегодня все, достаточно, всем спасибо за просмотр, всем пока.